Отравление детей зафиксировано в Пермской школе номер 111 по улице Лепешинской. Инцидент произошел на днях. В больнице обратились пятеро учащихся. В учебном заведении сразу же был объявлен карантин. Поначалу родители не знали, что случилось. И мне звонит, говорит, школа закрыта, говорит, как бы какая-то авария там случилась. И все, привела ко мне ее. А вчера-то уже она как бы приходит, она говорит, ты знаешь, оказывается, не авария там, говорит, а какую-то палочку нашли кишечную пострадали учащиеся от третьих классов. Но в школе заявляют, что дети отравились не в столовой. Поставщик уже на протяжении 10 лет снабжает школу едой и никаких нареканий не было, говорит директор. Я получила утром уточненные списки, то есть количество детей не изменилось. И опять же по данным Роспотребнадзора, с их официального сайта информация о том, что их проведенные мероприятия, а в частности они делали смывы, с пищи брали заборы суточные, проб, никакого возбудителя, кишечная инфекций не выявлено. Это уже не первое массовое отравление в образовательных учреждениях Перми. В прошлом году в школе номер 40 отравилось более 100 детей и сотрудников. Врачи дают свои рекомендации, как действовать в случае, если вдруг заболел живот и есть подозрение на отравление. Мы можем что применить? Применить активированный уголь. Просто выпить активированный уголь для того, чтобы... Сразу можно 5 таблеток, 6 таблеток, можно там 8 таблеток активированного угля... И что он на себя возьмет просто весь этот яд и тем самым защитит организм. То есть, если вот на начальных этапах можно сделать это. Сейчас в школе номер 111 сезонные каникулы. Педагогами учащимся это на руку. Заболевшие дети не упустят ничего из школьной программы. Правда, вот каникулы безбожно испорчены. Между тем инцидентом в 111-й школе заинтересовались следователи. По итогам проверки станет точно известна причина отравления. Руслан Пепеля и Дмитрий Мелкомуков, телекомпания Ветта.